Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Данила Яценко, еще пока что вы не собрали 25 лайков под прошлым видео, вот, а я уже снимаю для вас новый видос, как только вы набираете 25 лайков под прошлым видео, так сразу заливаю для вас новый видос на свой канал, конечно же, да, вот, не удивляйтесь, почему пока что так мало лайков на видео, потому что этот видос я выложил сегодня ночью, вот, вчерашний, который, да, а новый я снимаю через 8 часов, то есть утром. И за 8 часов за ночь вы не собрали, конечно же, лайки мне. Но ничего страшного, у вас время еще есть, как бы. Время еще есть. Вот, а следующий ролик выйдет тогда, когда вы под этим видео уже три лайков и набираем в паблике 1800 подписчиков. Вот. Как только я увижу 1800 подписчиков и три лайков под этим видео, так сразу я заливаю для вас следующий видеоролик, который я, конечно же, буду снимать уже скоро. Ну, а теперь поехали снимать Колизей. После прошлого видеоролика я больше э, не играл на Колизее. Вот, как я сделал одну победу, так она осталась у меня. Поэтому начинаем, ну, вот, ребята, с такой нотки. Надеюсь, сегодня я сделаю э, больше побед, чем одна. Вот, потому что один бой, это тупо, конечно же. Но если он будет идти очень долго то придется мне снять один бой, ребята. Потому что бои на колизее очень долгие у нас. Вот. Поэтому более полчаса я видос снимать не буду. Вот. Ну, это выход, это хорошо, конечно же. Выдали мне вот такой арсенал. Так, душемет есть, душемет, конечно же, мы на потом оставим. Ну, арбуз можно дать арбуз. Затравить можно его как раз сейчас будет, арбузом этим. Нормально, пойдет. Затравили, зауронили. Сойдет. Вот такой первый ход. Такое начало боя. Довольно-таки стандартное начало боя. Ну, тут везде одинаковые ходы. В основном на Колизее. Начальные ходы. Дальше будем смотреть. Вот. Он тоже арбузский, я помню, да? Да, тоже арбуз дали ему вот так. Начинается наш бой с арбузов. Ну понятно, в общем все. О, ранец это хорошо. Так, это у него кто? У него бронер, да? Этот у него тоже. Этот атакер. Атакера будем бить. Атакеры более опасные персонажи, чем бронера. Так. Бронеры особо ничего делать не могут на ХП А атакеры уже опасные. Вот, конечно же, к нему вставать нельзя, потому что он кабан. Тут встану. Наверху. Котейка затащил тут. Если бы не кот, я бы... Тратил веревку или ранец какой-то там. Вот, поэтому вот так вот. Так, у меня есть порт, ранец. В принципе, перемещения у меня хватает. Вот. Он начинает делать... Упор на этого персонажа, на моего. То есть, он хочет его... Убить сначала, а потом остальных бить. Ну, понятно. Надо будет заюзать им и уйти куда-то в карту. Заныкаться, если будет такая возможность. Так. Мне дали фугас. Это очень даже неплохо. Сейчас ходит, скорее всего, вот этот вот носорог у него. Бронер тоже. Я не знаю, что делать. Ну, конечно же, придется к нему пойти. Потому что тут внизу стоять вообще нет смысла. И, наверное, сейчас я заблокирую ему оружие, потому что он заколебал. У меня с делать нечего пока, пока что, потому что мне не дают таких оружий хороших. Вот фугаска тут тащит. Но она, скорее всего, в конце боя потребуется мне. Сейчас пока что я не вижу выноса с фугаски. Вот только если ставить под вынос вот этого боксерчика, но посмотрим сейчас, как оно будет. Он тоже блокирует мне арсенал, заблокировал мне ранец. Если я хочу отсюда выйти, придется тратить веревку. Но я отсюда пока что выходить не собираюсь, потому что мне дали овцу. Вот, при помощи овцы я буду уронить. Так. Ну, у меня, конечно, бройлер, это тупо, конечно, бройлером. Ну, что поделать уже. Возьму ящик. И начинаю уронить. Так, и качество... Да, качество повыше поставлю, как обычно, у меня качество стоят минимальные. Так, вот это поставлю тоже. Вот, потому что я и так монтирую не на максималках, у меня видеоролики в 25 FPS э, смонтированы. Потому что если я буду монтировать 60 FPS, то у меня будет монтироваться очень долго. Вы не представляете, ребята, я когда попытался снять ролик в 60 FPS и смонтировать его в 60 FPS, то я 20 минут роликов. Я монтировал 11 часов. 11 часов лет, представляете? Поэтому нет смысла пока что мне монтировать ролики 50 FPS. Вот, отлично. Так, взаем И я даю фугасочку. Есть шанс дать фугасочку, а потом как-то, может, вынесу его. Я пока что не уверен. Потому что я его все равно вынесу. Ну вот тут проблемка такая возникает. Если я дам фугас э -э вниз, то ходит вот этот вот верхний. И у меня вот топит вниз. Прям в мою, в мою же ямочку. Поэтому поэтому пока что я даже не знаю, давать фугаску или нет. Или куву дать просто. Ну вот я решаюсь давать кувалду. Потому что ну, фугасков тут не, не очень. Если бы ходила моя котейка, тогда бы может, фугаску дал бы я. Ну? Вот такие дела, ребята. Поэтому фугас мы оставим на потом. Либо вообще не будем использовать Потому что я не хочу терять персонажа из-за своей же ошибки. Вот. Будем аккуратно играть, будем стараться. Потому что все мои, ребята, бои, которые я снимал в стримах, я особо не старался. Потому что ну, у меня все лагало, у меня был убогий микрофон. Вот. Я отвлекался на эти сторонние вещи. Вот. Ну, а сейчас вроде бы у меня микрофон нормальный. Вормикс не ладает особо так вот. Настроил я все. Дадим еще раз ему арбуз. Так, и что у меня еще есть? И можно полечить персонажа своего. Ну, ладно, уже сейчас. Если, конечно, я успею. Я могу и не успеть сейчас. Нужно успеть сейчас. Надеюсь, я успею, ребят, потому что у меня 8, 7, 6, 5, 4, 3. И я успеваю отлично да хорошо все хорошо так Ну я тут лидирую пока что на 200 хп, он заюзал токсин что очень плохо конечно же ну, ничего страшного, ничего страшного я не буду видеоролики свои ускорять делать голос к кумарика это всех уже достало я смотрю Марика уже иногда, редко я смотрю уже, потому что этот голос исклявы уже достал всех уже, меня уже точно достал. Я буду делать обычным голосом, как нормальные люди, потому что это уже это уже не модно, это уже все уже знают, уже все уже это видели. Но, конечно же обычный голос тоже все как бы видели, да? Но я не собираюсь копировать. Марика и других успешных свободных суд, которые так делают. Раньше, да, раньше это было модно. Раньше я тоже копировал, потому что у меня не было, ну, я не знал, как по-другому типа. Но ну, теперь я знаю. Надо просто побольше говорить, <coughs> вот. И снимать обычным голосом. Тогда будет заебись все. А так смысла нету. Ну потому что это, это уже у Бога, это уже у Бога снимать таким голосом. Мне вообще не нравится, мне уже тошнит это, от этого голоса, писклявого этого. Поэтому буду обычным голосом. Это правильно. О, красавчик, тупанул. У Крика защит от яда все равно, поэтому не страшно. Так, ну что же мне делать тут? Что же мне... Ну возьму антитопку, возьму токсин. чем мне тут жалеть-то? И там фугас вот сюда, а мне еще? В принципе неплохо будет. Потом его топлю сюда. Во! Сейчас карта уходит под воду и мы его утопим. Хороший ход. А чем буду топить его? У меня, ну, я не знаю, чем топить, потому что у меня только вот, если его только барашка может быть. Кабаном. А когда будет ходить этот вот замороженный персонаж, я возьму ранец и отсюда улечу. Потому что у меня может утопить потом. Это будет плохо. Вот. Да, ребят, сниму я два боя, пожалуй, потому что Ну тут один бой быстро сейчас пройдет В принципе, на два боя тут хватает мне времени Потому что я чувствую, что я быстро бой этот. Так, отлично, сейчас, ну короче, надо как-то его утопить сейчас, но Скорее всего, я тут его не утоплю Еще там вод вода не ушла до конца под воду Вода не ушла под воду Нет, карта не ушла под воду до конца еще <свяк> О, барик, Барики, отлично Так, и давайте Попытаемся его хотя бы вниз скинуть Но я не уверен, что я Его скину Да, скинул я, отлично, а дальше надо будет думать Может он сам утонет Может, блин, он пере... и вам переход выпадет Конечно же, шар тут тоже есть Мы же не знаем, что ему выпадет Какое оружие Поэтому Надо кататься ко всему Вот <свяк> а он, короче, что-то делает ну, скорее всего, удары и опять, да? Достал. Или вертолет, или на наложку, или что-то такое. Видно уже, да? Ну, этот атакер у него, я его легко добью, а бронеров будем как-то топить. Да, вот видите, метеориты атакером. Это очень жесткий урон сейчас был, это очень жесткий. О, хотя бы он упал вниз, и это очень прекрасно. То, что он упал вниз, это вообще шикарно. Дали печать воскрешения, что тоже очень хорошо. Мы сможем потом воскресить кого-то не знаю кого пока что кстати сейчас можно будет заморозить защита от холода 30 процентов у него блин я не знаю стоит ли Да я думаю стоит пацаны стоит нет лучше этого дебила мочить я растерялся пацаны я тупо не успел ничего сделать я я тупо забыл про свой арсенал, что у меня там есть. Ну, короче, надо было его на минку скинуть. Но я не знал, чем. Я просто смотрел, короче, искал оружие какое-то. Чем можно было бы его столкнуть. Но я не успел выбрать оружие подходящее. Потому что я смотрел в, в левую часть. Надо было смотреть сюда. Вот тут дробаш у меня есть. Видите, дробаш? Он бы тут затащил. Ну, ничего, сейчас мы все равно выиграем. Я должен выиграть, пацаны. Ха! Красавчик он, красавчик. Вот это вот тупой был. Вот. Сейчас, короче, я думаю, вот что сделать. Я думаю, просто сваркивать сюда уйти. Потому что персонаж под авиаударами Мне это не очень нравится. Лучше его спасти. Сейчас будет фантеризм, Там еще зарядение с чем-то может потом... Вот. Сможем пока что на мой арсенал. Надо изучать свой арсенал. Чем больше я смотрю свой арсенал, вот, тем ты... Быстрее соображаешь, что надо делать. Это плохо. Хотя антиутопка все равно тащит. Антиутопка, ты его топишь, и что дальше? И дальше ничего. Трезубец дали. Трезубец я не знаю, пацаны. О, перчатка есть. Так. Узишки нету, я так полагаю, да? Но у меня есть душемет. И, возможно, я его даже вынесу сейчас как-то. Ну, все посмотрим. Ну, почти, почти. Но сейчас мы его утопим все равно уже, там он на краю остался, я там уже утопить его как нефиг делать. Сейчас будет ходить вот этот у вот нас боксерчик, и с ружья я его утоплю. Так, ну вот этот, эти персонажи у него все ставят внизу, и ему потребуется потратить средства, веревку там или что там, порт, если у него есть, чтобы отсюда выйти. Да, порт он тратит, ну, пускай. Ну, атакера я легко на добью. главное, чтобы он бродера не спасался его. Потому что бронера я буду топить все равно. Вот дали экстренный. Вот это плохо. Он бронером экстренный возьмет и съебется оттуда. Артиллерию. А, смысл. А, он кота топит. Да, нормально. Но его не утопит его даже. Нормально. Пойдет. Я знаю, что я буду делать, ребята. О, кстати, дали эту хрень. Кстати, можно, в принципе... Надо даже подумать, что можно сделать. Ну, во-первых, я сейчас должен утопить. У меня фейерверк есть. Короче, сейчас будет ходить код. Все, я понял. Что надо делать. Сейчас, короче, мы топим этого. При помощи двух стволки. Отлично. Отлично. Съебуваемся вот сюда. Сейчас берем, короче, личинку Как называется эта штука? Я забыл. Которая 10 хп дает. Ну, этот раствор защ... защитный раствор, или как называется. Ну, если он не утопит меня, конечно. Если он меня утопит сейчас, то это будет печалька. Мне придется потратить веревку. да он у меня утопит, да? Да, не повезло, пацаны. Ну, что ж поделать. Бывает такое. Тогда я не знаю, как его сейчас утопить. Потому что я веревки тратить не буду. Блин, это плохо то, что не утопился. У меня есть Блин, можно было бы, конечно, его сейчас как-то об Ну, ладно, пойдет, в общем. Пока что мощных хп добью. Просто я хотел его сферы утопить. Но чтобы сферу утопить, надо было тратить веревки все три. Надо было. Но я не успею даже утопить его, потому что потому что, как бы, времени мало у меня было. Вот. Фух. Да, пока что сложно все, потому что мне надо тратить средства, чтобы что-то сделать. А средства тратить я боюсь, потому что очень мало времени, я не успею ничего сделать. Надо что-то такое придумать быстренькое. Окей, вот это плохо, конечно же. Ну вы понимаете, то что у него сейчас есть экстренный, да? Он может спокойно уйти экстренным, э спасти своего боксера этого. Поэтому я не знаю, что тут делать сейчас. Я могу пираньи, но меня зауронит в да? Это плохо, то что пираньи у него. Но я могу сваркой к нему пройти, и толку. Да, могу сваркой пойти к нему. Вот, встать сюда. Персонаж под антиутопкой, поэтому я не боюсь особо ничего. Мне особо не страшно. Главное, кто-то не ушел, экстренной. Может он заботится о с этой стороны. А, у него антиутопка. Понятно, короче, пацаны. Понятно, придется на ХП как-то будет играть с ним. И у него еще блок стоит. Ему на хп тоже как бы можно играть. И мне на хп можно, и ему можно на хп играть. Ну. О, красавчик, красавчик. Братан, красавчик. Меня порадовал этим ходом своим. Вот, эту лечилку я пока что могу взять, потому что у него блок стоит. Но я могу прийти к нему. Я не смогу дать вынос все равно. Я не смогу дать вынос все равно. Что же мне делать? Блять! Час, секунду, ребята. Так. В общем, я отходил, ребята, но ничего страшного. сейчас уже тут. Позвонили просто, они не вот, меня немножко. Ну, уже нормально все. Ну, вот, сейчас быстренько доиграем бой этот. Вот. Пока там по телефону говорил, в общем, все изменилось. В общем, могу проиграть еще. Но я надеюсь, не проиграю, потому что тут ну, надо же точно выиграть, пацаны. Ну, он, короче. Идет ко мне уже. Надо кого-то на хп добить и воскресить кого-то. У меня есть печать воскрешения. Ладно. Барики поставил. Так, у меня еще есть антиутопка. Бля, вот это плохо на самом деле. А, нормально, нормально. Красавчик, братан, красавчик. Какие же он тупые ходы делает. О, и я сейчас, у меня паук закрыт, да, еще или открыт? Да, открыт паук. Короче, все, пизда ему, пацаны. Так, открыт паук. Или может вынесу как-то его. У меня луч есть, как бы лучше, но у меня не улучшенный луч, я его не вынесу здесь. Я просто паука домому. Вот, и в принципе все. Нормально пойдет, блок пропадает, но он на пауке, в общем, он ничего не сделает особо такого мне. Вот, сейчас кто-то ходит, у меня ходит Кенчес, да? Что это такое было? но ну, у меня под антиутопкой персонаж, ничего страшного как бы нету. У меня есть балочка, блин, вот это, конечно же, я не знаю, что делать, пацаны, даже сейчас. Блин, я могу вынос дать, но я не уверен. Не, пока не могу. Ну ладно, давайте вот регенить с собой. Я его добью. Тупо добью сейчас и все. А потом этим демонам воскрешу печать воскрешения. Но у меня средств нету. Видите, как средства быстро расходуются. А он еще разморозился. Оп, а гондон, пацаны, разморозился. Что у меня есть из э, ударов, пацаны? Вот на Колизее все бои сложные, ребята. Потому что здесь особо мозгов даже не надо иметь, чтобы играть на Колизее. Тут зависит от э, оружия, в основном, какие выпадут тебя. Вот. А тебя тоже зависит, но не так сильно, как на ставке 4 персонажа. Ну и вот, он начинает меня бить. Ковры. Ой, я выживаю хотя бы, блядь. Хотя бы я выжил, пацаны. Вертолет дали. Блять, что мне делать, пацаны? Но у меня какой-то удар есть. Вот, я сейчас беру, какой-то удар использую. Надо его ударами добивать быстрее. Может, я утоплю его даже как-то сейчас. Нет, у него 108 хп. Ну, он же, конечно, сейчас, естественно, перевязку заюзает. И так сильно, если он не юзал, я не помню, заюзал он или нет. Uh, но у меня еще вертолет есть. Атакером пущу вертолет. Да. Атакером я запущу вертолет. А потом будем смотреть, что делать. Потому что я пока. Он хотел отсюда выйти, но он, он не смог отсюда выйти, в общем. Ну, он сейчас будет атакера убивать, наверное, да? Не знаю, кого он там будет бить. Нормально, нормально, он промазал, он просто охот, короче. Вот. Ага, ходит этот персонаж. Я могу к нему прийти. При помощи балки, ребята, у меня балка же есть, могу при помощи балки забраться к нему. И ему все, хана уже. Не знаю, вот чем можно его зауродить, таким жестким прям. Ну я барики потрачу даже, пацаны. Я не буду жалеть. Давайте газ кинем. Ему придется ход просрать, чтобы уйти с газа. Потому что он сюда не выйдет просто так. А <соторые> сюда просто так не выйдет. Ха, <соторые> лошара. Все, пацаны. Экстренный, короче, меня... Ну, врага подвел. Экстренный, меня спас. Ну, вот 20 минут один бой снимал я. Ну, можно, в принципе, еще один бой снять, ребята. Вот, но... Монтировать, конечно, будет долго меня. Поехали, еще один бой сниму, пацаны. <соторые> для вас. 20 минут я снимаю уже. Так. Ну, пока что 2-0. Счет 2 победы, 0 поражений пока что. Все хорошо. Вот. Ожидания соперника. Ну, сейчас быстро найдем. Да, нашли. Хорошо. Просто прекрасно. 39 тысяч рейтинга Ольга Емельяшко. это девушка. ну ничего страшного. Так. Кто выходит первый? Так. Демон ходит первый. вот Этот вот. Где он находится? Он у нас бронер. Этот. Атакер, атакер. Этот атакер. Все атакеры почти один бронер. Ну тут один вариант это... За уронить при помощи этой гранаты, в принципе, тут неплохой урон даже наношу. Почти что 200 хп. Какие 200 хп? 100 хп там было. Вот. Так, у меня оружия, чтобы пока что нету, тыкву дали. Печать воскрешения надо запомнить, чтобы в конце воскресить кого-нибудь, чтобы не забыть про нее. А то бывает то, что есть оружие, ты типа не видишь его в арсенале, надо помнить все и смотреть внимательно надо. Тогда бои будут легкие, ребята, если вы будете внимательно смотреть на свой арсенал, изучать свой арсенал, тогда вы будете легко побеждать. Потому что если вы забываете, в основном-то, какие у вас есть оружия в арсенале, вот из-за этого вы проигрываете бои, я тоже в том числе. Я как бы не только про вас говорю, я про себя тоже говорю. Вот. Ну, конечно же, котиком надо залезть вот сюда. Сейчас будем демона при помощи гранаты на Палмовой уронить. Ну, я не успею, я не успею, поэтому будем что-то придумывать с этим. Но я тоже не успею, пацаны. Давайте опять сейчас. Тупо не успеваю, потому что нихуя. Вот, поэтому я ничего не сделал. Ну, ничего, ничего. Главное, чтобы я хоть что-то что делал, хоть какие-то ходы. Будем бить только его пока что. Ну, по ситуации, короче, по ситуации. Душемета, конечно же, использовать нужно на мелком персонаже. Чем, если кто не знал, ну, я думаю, все знали. Урон душемета зависит от того, сколько у вас жизни. Если у вас очень мало жизней, то душемет будет очень много уронить. А если у вас много жизней, то душемет будет снимать очень мало. Я бы, конечно, мог продемонстрировать, но Я не хочу. Потому что душмет пока что мне потребуется. Ну, ладно, давайте продемонстрирую. Смотрите, у меня полный хп. Душмет будет снимать. У меня полный хп, сейчас душмет будет снимать 4 хп. Или 5 хп, может. Ну, 4, скорее всего. 4. Да? Демонстрация, вот, видите. 4 хп. Если бы у меня было 100 хп у Крика, то я бы снимал по 8, по 9 хп. Если кто не знал. Ну, вот. думаю, бы все узнали, как бы, да. Потому что я сам это недавно узнал. Я сам узнал какие-то... Где-то полгода назад. Хотя бы сюрметы появились вообще очень давно в игре. Ну, переход хода дали. но это плохо. Это плохо, конечно, же, да. Но ничего не поделаешь. Тут шара, конечно же, на клезее присутствует. Вот ходит у меня демон. Этот. Ну, блин, я... Скорее всего, тут я не запрыгну, да? Ну, я так и знал. Я так и знал, что я тут не запрыгну нихуя. Ну... И такое бывает тоже. И такое бывает тоже. Так. Блин, что делать? <смех> У меня кувалды есть, кстати, пацаны. Но антифриз это бы пока что брать не будем. Ладно. Пока что так. Потому что пока что я не хочу тратить веревки. Мне их в конце, скорее всего, потребуется они. Ну вот, он уходит оттуда портом, просто обычным уходит. Потому что ему делать нечего там. Ну, сейчас посмотрим. У меня вот есть кувалда, ребята. И напалмовая граната. Чтобы как-то зауронить. Так... Ну вот кувалду можно дать. Но я не вижу смысла давать кувалду сейчас. Хотя можно дать кувалду, да. Он же атакер. Я просто всех вот так вот бью. Я не выбираю какую-то конкретную цель. Что очень плохо, потому что я сейчас каждого зауронил. И я никого даже не убил толком. Я, получается, всех зауронил, но я никого не убил. Это очень, ну не очень хорошо на самом деле. Если вы кого-то бьете, вы должны убить его. В первую очередь. Потому что остальных трогать ну, не стоит, пока вы не убили конкретную цель. Ну, из-за этого тоже могу тоже проиграть. Потому что всех я зауронил, но никого не убил. Вот. Поэтому я не хотел кубаву выдавать. Но он атакер, я бы скорее всего, быстро убил сейчас. Стараюсь быстрее убить максимально. Он там разрушил очень много земли. Что, конечно же, не очень хорошо. Ну, может и хорошо, просто сейчас не знаю, как там сложится все. Может, я его потом утоплю. Может, он меня вот утопил. Зависит, конечно, от много факторов, тут влияют. как бы Есть глубокая заморозка, есть антифриз, который я могу... Ну вот, котейка у меня замедленный, пацаны. Я не знаю, антифриз снимает замедление или нет. Если он снимает замедление, то это будет пить очень хорошо. А если он не снимает замедление, то... то это будет плохо. Но я антифриз уже использую. Да, он снял замедление нормально. И пополнил хп себе еще. Вот, 27 минут снимаю видос. Прошлый ролик шел у меня полчаса. А этот будет идти минут 35 минимум. Если не больше. То есть, пожалуйста, ребят, ставьте лайки, пожалуйста. Я очень стараюсь снимать для вас ролики и.. У меня есть время, как бы я взял как бы себя в руки раньше ролики. То есть я снял один ролик и не выходили ролики по пол. не знаю, по пол месяца. А сейчас я все-таки мне делать нечего, я понимаю, то, что я трачу время впустую, лучше я сниму ролик какой-то для вас, чем я буду тратить время впустую. Вот. Поэтому, пожалуйста, ребят, ставьте лайки, и чем больше лайков вы будете ставить, тем... тем я буду чаще снимать ролики. Ну, не знаю, еще чаще как. Я, конечно, сниму ролики каждый день почти для вас. Ну, а выложить я уже буду строго по нормативам. Я сниму много роликов, а выложу я их строго по нормативам, да. Вот. Ну, вы знаете, то, что надо брать 30 лайков под этим видео и 1800 подписчиков в паблике. Это очень важно, ребята, потому что в паблике активов у нас вообще нету. Надо поднимать паблик с колен. вот. Так скажем, у меня уже было там больше подписчиков, но они почему-то отдалились. Либо фейки там были какие-то, либо что-то еще, короче, произошло там. Но сейчас паблик у меня там пустой вообще. Люди есть, актива нету, так скажем. То же самое на канале у меня происходит, потому что я какое-то время я не снимаю ролики и сразу же актив у меня пропадает. Что делать не нужно, нужно снимать ролики регулярно. И я буду менять контент. Я буду менять формат роликов. То есть я не буду снимать в одном лишь стиле. Я буду менять ну, озвучку может озвучку нет я перепутал не озвучку а может ну не знаю вставлять какие-то смешные моменты может ролики что-то такое короче буду придумывать что-то потому что ну, я уже говорил почему в общем не буду объяснять это все уже и так поняли давайте этого персонажа скинем вниз может мы потом утопим его а, заебись я его скинул Вот. Главное, чтобы он не ходил сейчас. А дальше уже посмотрим. Если у нас минка. Минка есть, нету минки, да? Ну, конечно, это не очень хорошо, но есть и наложка. Если бы Наложка ложка плюс минка, то было бы круто. Но это не круто, это вообще не круто. Это вообще не круто. Меня замораживает, что ли? Да он под антифризом. Чувак, он под антифризом. Ты еще его заморозить хочешь? Ой, бля, дурак. Ой, дурак. Ну, он снял урон, но мало снял. Вот, надо чтобы мне дали минку. Или что-то такое, чем мог утопить бы я его. я пока что не знаю, чем топить. тут его, блин. Даже нету ничего такого капец просто капец да он а арбуз есть ну арбуз тратить там же очень мало земли и ради этого тратить арбуз ну это очень неграмотно конечно ну другого выбора у меня нету все-таки 300 хп как никак я вынесу если бы не арбуз то я бы вот тут не вынес никак скорее всего вот и тем более там уже под выносом остается у меня вот этот вот товарищ но его на хп можно добить можно утопить. Если будет легкий вынос, я его утоплю. Если будет сложный вынос, то я, скорее всего, буду на хп его бить. Посмотрим, посмотрим. Я тут должен, должен, просто обязан выиграть, ребята. Вот. Я уже более-менее так набрал скилл. Вот, но еще не до конца. Поэтому это называется... Ну, у меня выпуски. Восстанавливаю свой скилл. Вот, так она и называется, потому что я потерял форму, потерял скилл, бля. И пытаюсь набрать снова. Неважно, где, на Колизее, не на Колизее, тут тоже ставочка на ней, можно тоже хорошо играть. Если уметь играть, конечно же, я всегда говорю, что ставка это говно. Может быть, она и так, ребята, может быть, ставка 300, она и дуэль лучше, но... но все же, все равно люди играют. Значит, оно, оно не говно. Может, это я просто неправильно думаю так. Ну, блин, плохо то, что у меня все персонажи под выносом стоят. Ну, не все, но... Два точно. Ну, там один персонаж, у меня мало хп. Он, скорее всего, будет топить у меня 400 хп. Посмотрим, что я тут могу сделать. Переход хода у него был изначально вообще, когда он в ящике нашел. Блин, ну не хочу, чтобы меня топили. Вот это луч есть. Кстати, луч. Кстати, я лучше. Блин, минус 2 что ли? Блять. Вот плохо то, что минус 2. Надеюсь, я выживу. Да, я выживаю. Мне надо, чтобы ходь... кот ходил. Отлично. Сейчас, короче, надо выносить в ответку. Если я вынос не дам в ответку, то, конечно же, будет плохо. Надо демона вынести. Я вот не уверен, если был бы порт, ребята, я бы еще вынес Я не знаю, лучше тут сработает. Блин, ну там, там сложно будет вынести его. Сложно. Надо, короче. Ну, блин, я говорил, то что будет сложно вынести. Но я знал, то что он, скорее всего, на останется. Но если он не ходит, а он ходит. Ну понятно, все. Пиздец. Неужели тут могу слить, ребята? Да если я солью этот бой, я все равно выложу его. Я уже буду выигрывать бои даже которые слил. <свят> да ничего страшного потили. Если, если я сталью. Надо потому что лучше играть. Я еще не до конца. Король Скил восстановил. Ну, может я выиграю, блин, я не буду говорить заранее. Вдруг я сейчас на карку и проиграю реально. Лучше вот, будем все нормально делать. Сейчас бы паучка, конечно же, чтобы дали мне, Блин, у меня еще этот персонаж под бонусом стоит. Охуеть. Ребята, охуеть просто. У меня тут все персонажи под бонусом стоят. А у меня есть... Короче, у меня есть идея, ребята. Ну, блин. Я, конечно же, не знаю, получится у меня это сделать или нет. Я нашел другое оружие. Я нашел другое оружие, которое можно забурить его. Ну, блин. Опять, если он ходит, если он ходит опять же, то я его не вынесу нихуя. Блин. Мне нихуя не дают, ребята. Мне ничего не дают, никакого оружия. Так, нормального. Зато хотя бы сейчас могу вынести его. Нет, у меня есть аюдары. Но тут карта закрытая. Охранник есть. Так, ну, я имею в виду порты не дают мне. Портов нету. Веревки есть. Две последних портов. Ничего нет этого. И сейчас будет плохо все. но тут я выживу, да. Но... О! <смех> ранец, дали. Отлично, прекрасно, пацаны. Я, конечно, же, перчатку поставлю. Потому что... Ну, я даже не буду отсюда уходить. Тут не хочу тратить веревку. Во! Это я понимаю уже. Я закопаюсь немножко в земельку, потому что опасно все-таки стоять. Вдруг он сейчас возьмет какой-нибудь ранец придет и меня утопит. А? Тут я немножко в защите стою. Вот. И есть у меня, ребята, идея. Ты меня не вынесешь. Да. Отлично ходит этот персонаж. Надо придумать вынос какой-то. Блин. Я вот думаю. Надо что-то сделать. Надо что-то сделать, ребята. Надо ж вынос давать как-то, потому что ходит персонаж. Ну я, во-первых, сейчас возьму антитоксин. Либо на хп как-то его. Либо бита демона. Блять, бита тупо. Либо заморожу сейчас двоих. Нет, пожалуйста! Фух. Я его заморозил хотя бы. Бля, а заморозил я тупо его. Я, я растерялся. Я опять, ребята, не слежу за своим оружием. Что можно было сделать? Ну, УЗИ тут точно нельзя было использовать. Можно было кубалду лет не замораживать его. Можно было на шару как-то пытаться вынести. Ну, он пошел ко мне, что ли? Ну, чувак, ты не сможешь сейчас сделать мне. Я, я под защитой, так что... Хотя... Он пытается ко мне прийти. Ну, это... Это девушка, не забываем. Это девушка. Это... это она, короче. Вот, все. Вакуумка? Какая вакуумка? Хотя, если на шару как-то... Бля, а если на шару реально сейчас что-то минус 2, то это поражение, конечно, будет, ребята. Но это не поражение-то. Короче. Этот персонаж у меня стоит под выносом. Надо думать. А, короче, у меня есть вариант один. Да? Если я сейчас как-то... А я знаю, что сделать. Я дам кувалду. Я только потерял. Я знаю, что она у меня есть. Вот она у меня, кувалда. Нет, я не знал то, что... Я думал, он провалится вниз, потом я смогу утопить его. Но, как видите, не провалился вниз. никуда. Нормально, что, пацаны, происходит. Вот сейчас пока что. Я должен выжить. Метеориты тут... Метеориты меня вынесут. Он... Я не знаю, что пытается сделать. Она. Да. На Колизее все противники почти одинаково да он сейчас ходит, что ты делаешь, он сейчас ходит он сейчас у меня ходит отлично, отлично, отлично ну блин, я не знаю, просто последний тратить последнюю эту ну блин ладно, ладно, ладно, ладно уж и что дальше, и что? Ну, вот эту фигню конечно же мы используем и давайте два бэшки. и у него 40 хп у товарища да. посмотрим вот сейчас ходит котейка у котейки мало хп я душемета использую я еще раз его замораживаю и душемета использую Это будет прекрасно Будет хороший хват, потому что у меня у персонажа мало хп, ребята, вот. И чё, и чё, и чё. И чё. И чё, и чё, и чё. Ну всё, жопа, жопа, жопа. Я еще раз вымораживаю. И 108 хп тут уже. 106 хп, даже мёд, уже. Вот, а тут этого это 40 хп легко добить там. Только надо дроид быстрее, дроид там может помешать. Ну все, победа, ребят, победа. У меня сильненький еще есть. Если что, сильненькими тут уже точно завершаю. Ну еще, еще, еще. меня еще ранец есть, поэтому... Антифриз дали. Ну, допустим, я... Ну, я не уверен, то, что они сработают. У меня же точно где-то было... Коктейль был где-то, точно, я помню это. Прекрасно помню я, был коктейль. Ну, ладно, коктейля уже нету. Тогда будем использовать вот так. Ну, чтобы процентов уже добить. О, там сейчас причастное исключение у меня стоит. Сначала еще боя, она есть у меня, точно помню. Ну, сейчас, может быть, даже я убью. Я сейчас просто, сейчас... да, как-то эти пирани тут тебя не спасут что то сейчас потому что я сейчас знаете что сделаю может блок дать я вот сейчас думаю ребята во-первых храниться точно беру сто процентов храниться беру тихо чтобы отсюда съебаться так во-вторых я могу, конечно, сейчас авиудары, но я не убью, я не убью обеударами, я... я знаю, то есть я не убью обеударами, потому что у меня бронер. Дождемся, пока будет ходить котейка, но размораживается она, да? Да. Ну, котейка тут должен зарешать обеударами, да? Да, сейчас ходит котейка, ты что, добивай котейку. Почему я это говорю? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Карту Зачем? Да все, моя победа. Сейчас, потому что у меня один удар открыт. Я могу, конечно, сейчас дать 2бшку. О, блок. Ну все, 2бшка, да. Все, ребята. 42 минуты длится этот бой. Вот. У меня три победы подряд. То есть я нормально играю. Я старался. Я старался, ребята. На этом я заканчиваю свой свою пятую часть вот, серии побед на колизей короче что-то такое короче. короче пятая серия мне там что-то восстанавливают стил я пятая серия у меня проекта моего вот еще будет пять серий таких вот и финальная серия будет снята уже когда я уже буду выполнять достижение кровожадный боец Вот, последние бои я буду снимать в финальной серии, то есть 200 побед. И последние два боя, наверное, то есть до достижения, когда останется, два боя сыграть уже я. Сниму последние два боя уже в 10 финальной серии. И на этом я все уже, Колизей снимать больше не буду. Вот, Но и боев тоже не будет обычных. Возможно, я буду снимать бомбикс с нуля в стримах уже, ребята. Только в стримах. Я не буду снимать бомбикс с нуля на видос. Вот, скорее всего. Но в стримах я буду снимать. Потому что там не будет лагать у меня. Там уже я спокойно сниму уже без лагов э, стрим. Возможно. А может быть и нет. Посмотрим. Но на этом точно заканчиваю свой ролик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, набирайте нормативы. И сразу же я буду снимать следующий бой для вас, ребята. Ну, пока что перейдем к следующему видеоролику. Я его сразу запишу. вот, А выложу после норматива.